Три дома, банный комплекс 100 квадратных метров, гостевой дом на 200 квадратных метров и жилой хозяйский на 300. Это все наша территория. И вот это вид на море. Продается срочно и недорого. Какой же уважающий себя качественный дом без панорамного вида. И бассейн на инфинити и вида на море. Я, если честно, здесь бы с балкона сигал. Главное запрыгнуть. Не знаю, получилось бы у меня это или нет. Уважаемые друзья, огромный привет. К вашему вниманию сейчас будет супер бомба. 80 соток земли у леса елового пихтового свой собственный заезд тупиковая зона то есть не проездная где у вас будет свое собственное бунгало оно уже есть и я сейчас вам представляю к вашему вниманию вот этот, я не знаю даже, как это сказать, дом в составе комплекса на 80 сотках земли. Три дома, банный комплекс 100 квадратных метров, гостевой дом на 200 квадратных метров и жилой, хозяйский на 300. Вот в этой красоте, смотрите, зелень, шишки, свой собственный заезд. И вот этот забор, это началась территория нашего комплекса. Сейчас я начну и все это вам покажу. Сейчас будете в диком в восторге потому что я в шоке здесь у нас просто для антуража даже по пути следования при э, входе въезде в наш дом и точнее даже не дом а наикласснейшая бунгало в лесу в сочи есть вот такие вот вещи в виде тележек в виде декоративных элементов элементов освещения датчиков движения видеонаблюдения это просто стоит, чтобы вам было приятно подъезжать к своему частному, индивидуальному, жилому дому. Ну и начинаем. Естественно, видеонаблюдение. Там у нас въезд при помощи ключа. Естественно, там тоже свое видеонаблюдение. И вот мы заходим на территорию комплекса. Вот мы внутри нашего... Я не знаю, мне хочется назвать это комплексом, но это индивидуальный жилой дом. Ну а теперь начинается. 80 гектаров земли. Три дома. Дом у нас вот это. Это у нас гостевой с гаражом, с мастерскими. Частный, хозяйский, свой собственный дом. И баня на 100 квадратных метров. Из настоящего дерева, кругляша, как-то правильно обработанного. Сделанного по лучшим канонам крутизны и дорогих частных жилых домов. Это, в общем, сумасшедшая резиденция. Все, что вы видите, все остается. Вот елки, Подсобные помещения, деревья фруктовые, ну и за исключением автомобилей, естественно. Практически все у вас остается. При въезде вы подъезжаете, нажимаете кнопочку, у вас ворота отъезжают, вы на территорию заезжаете. Это реально мега крутая резиденция. Прежде чем приступить к обзору домов, я просто вот так вот пройдусь и с разных ракурсов покажу вам, что здесь сделано. Здесь у нас фонтаны в виде львов, там у вас мегалитические столы в виде сталактитов. Там у вас места отдыха. Белочки, старые деревья, пеканы, по-моему, так называют. Ивы повсюду. Всякие японские деревья в виде красивейших газончиков с подсветкой. Агава. Причем агавы прижились, смотрите, они с мой рост. И вот это все, что куда я камеру не поверну, это все наша территория. И вот это вид на море. До моря у нас пешком максимум ну, 5-7 минут и вот такие вот у нас ракурсы получаются я могу ходить вот там до бесконечности но пройду по основным местам прежде чем наверное начать с помещений как я и сказал пройдусь по инфраструктуре по инфраструктуре по территории 80 гектаров ой, гектаров говорю соток земли чтобы Пройти в дома, вначале я пойду по территории, дорогие друзья. Естественно, питьевые буветы, коммуникации центральные, две собственные скважины, городская вода. И вот так вот будете вы гулять вечером вдоль вот этих вот элементов освещения с датчиками движения. Это все солнечные батареи. В вечернее время суток это все деревья освещаются, все у нас здесь зажигается. Вы можете. Здесь дополнительно сделать еще какие-то строения, если это вам необходимо. Здесь уже даже живет кот. Вон он там, этот кот проглот. Это наш дом с обратной стороны, он 300 квадратных метров. Здесь у нас клубничка, ну, надо руку приложить. Со всех сторон ключевое, соседей нет. Птички поют, ежики бегают, но это, как вам сказать, дорогого стоит. Понимаете, дорогие друзья? Чтобы это понять, здесь надо побывать. Этот дом зачетный он. И вновь продолжаем. Сверху я спустился вниз. 80 соток земли. Здесь у нас куча вспомогательных дополнительных помещений для обслуживания бассейнов. Вот этих помещений здесь... Куча пруд в пруди. Далее, выходим отсюда. Идем просто по территории. Моя задача сейчас вначале показать, что такое территория этого непосредственно сумасшедшего крутого комплекса. Это наш банный комплекс везде видеонаблюдение. Посмотрите на этот цилиндрический брус. Он обработанный полностью в идеальном состоянии. Рында. Боюсь сильно долбить. Таким образом, просто. Собственник дома, либо банщик призывает всех в парилку. Блин, винный комплекс. Он закрыт. Здесь огромный зал. Здесь у нас винная. Сумасшедшая огромная винная. Баня. И все дела у нас отапливаются газовыми котлами. Вот он, это выносной газовый котел чисто для бани. Если мало ли, это необходимо. Баньки, везде у нас теплые полы, электрические и водяные. Везде у нас виноград. И, конечно же, сумасшедшая видовая характеристика на море. Я продолжаю идти. Не забываем, дорогие мои, вокруг нас соседей нет. С той стороны лес... Сверху лес, сбоку снова лес. Со всех сторон у нас лес. Получается, что у нас чисто наша территория, вот, ее настолько много, она выполнена в виде террасы. Здесь можно оставить все как есть, жить самому. Продается недорого. Недорого за 80 соток земли, то... По сути дела, в центре Сочи. Смотрите, полоса отвода. Помимо того, что есть наш участок, есть еще дополнительные. видите, полоса отвода. Это сделано для того, чтобы, не дай бог, дикие животные сюда не проникли. Или же, как говорится, потусторонние лица. Все подсвечивается. Виноградик у нас вот никто не собрал, потому что он никому не интересен. И смотрим сюда, дорогие друзья. Здесь можно заниматься футбол, волейбол, баскетбол в любое время года. Вы чувствуете? Здесь даже эх есть. Эхо есть. И весь вот этот участок снизу вверх, вот так вот, до самого верха и вниз. И слева никого, сверху никого, справа никого и только лес и, как говорится, медведи. Шучу я. Под нами здесь внизу еще дополнительные вспомогательные и хозяйственные помещения. Это стилобат, теннисный корт, в котором у нас э, внизу есть вход. И туда, если по необходимости, можно сделать еще дополнительные спальные места или же то, что, что вы хотите там сделать, то и делайте, дорогие мои друзья. Здесь у нас по территории, видите, вот этот желобок. Вот этот желобок Видите, он, конечно же, зашит. В нем течет настоящий лесной родник. Здесь внизу под нами купель из родниковой воды. Потому что этот родник надо было как-то собрать и отвезти. Что собственник, и, само собой разумеется, и сделал. Но я бы его, знаете, этот родник собрал и, наверное, туда в баню привел. А они его просто вот так вот собрали. вот здесь вот под нами в купель собрали. И родничок, как говорится, растворяется. Родниковая вода, пожалуйста, две скважины, плюс городская. Везде фруктовые деревья. Видите, у нас растет хурма везде у нас здесь гранаты, мандарины, пеканы, ну и конечно, теннисный корт, потому что про спорт забывать не надо, теннисный корт с видом на море, обратите внимание туда, у наше море сливается с небом, я думаю вам это прекрасно видно, это зачетный дом, продается срочно и недорого, сделки в Росреестре по договору купли-продажи, все три э, дома, включая 100 квадратов банный комплекс, гостевой дом 200 квадратных метров, ну и, конечно же, хозяйский дом. Это все удовольствие у нас тоже сразу же регистрируется в Росреестре. Быстрая сделка. Кому интересует цена, дорогие друзья, скажу в конце. Досмотрите, пожалуйста, потому что в это удовольствие невозможно не влюбиться. Все с подсветкой. Везде вода, электричество своя, трансформаторная. Станция вон она при въезде у нас. И, как говорится, тупиковая зона, место отдыха. Идем, начнем с банного комплекса. Посмотрим, что там внутри. Растет гранат по территории. Да, вот видите, он уже поспевает. Скоро будет готов. Здесь же у нас с террасами полностью выполнены... Фруктовые деревья, причем они все взрослые, а там у нас вообще лес, наш лес. Теперь идемте давайте-ка в эту сторону, посмотрим банный комплекс на 100 квадратных метров, лично ваш, и здесь не будет никого, кроме вас и членов вашей семьи. Естественно, здесь вот везде у нас деревья какие-то вьющиеся, красивущиеся. Ну и давайте-ка, как говорится, наверное, к банному комплексу. Здесь у нас парилка, я так подозреваю. Так, куча дров, да. Опа! Свет, что со светы. О, зажегся. Слабенький свет, топорик. Ну и парилка дровяная. Видите, туда дров подкидывать. Вот березовый у нас здесь есть. И здесь вот еще какие-то дополнительные. Не знаю, правда, что это за а, дрова, что за деревья. Давайте заходить вовнутрь, потому что все самое интересное впереди, дорогие друзья. Проникаем вовнутрь в банный комплекс 100 квадратных метров на одну семью. Приготовились? А? Вот мы внутри. Смотрим Внимательно. Обращаем внимание сюда, как все это исполнено. Опа. <смех> Фарфор. Как проведена электропроводка, видали? <смех> так, ну все. Давайте, как говорится, становимся серьезными. Вот такой-то парежка тоже к вам обходит. Все, что вы видите здесь в комплексе, все ваше. Окидываем взглядом слева направо, слева направо. Этот э, 100 квадратов дом, дом, банный комплекс. Видите, вот такой вот он. Все, что видите, все остается. Здесь у нас можно спать. Это раскладной диван-кровать. Шкафы. Естественно, все это закрывается. Мало ли никого не хотите видеть, это все закрывается, дорогое удовольствие, для вас, для дорогих гостей. Здесь можно развестить конкретно именно тех самых ваших гостей. Еще одна комната. То есть здесь же можно и помыться, и поспать, сил набраться и дальше выдвигаться по вашим делам, само собой разумеется. Еще раз говорю, никаких... У нас здесь проблем с коммуникациями нет. Еще раз, если что, это центр города. Так, что-то не по нему. Ага, санузел. Без санузла никуда. Вот такой вот санузел, вот такая вот система. Как она вам? <музыка> <музыка> Система-нипель. Здорово, да? Зачетно. Не, не, вот, если честно, это все можно даже купить... И сдавать, сдавать просто. И здесь очереди, очереди будут стоять. Отбоя от клиентов не будет совершенно, потому что это уникальное в своем роде удовольствие. Ага. Это у нас болтается. Здесь у нас картина с элементами каких-то серебряных вставок. Дальше проходим кухня. Как же на уважающей себя бане без кухни? Правильно, никак. Что это за вертушок? Разницы я не увидел, короче. Что это включается? Твоя моя не понимать. Это холодильник, судя по всему. Холодильники. Пустота. Потому что этот весь комплекс, этот дом ждет своего собственника. Как она вам? Банный комплекс. У вас не у каждого вид есть такой, если что. Как здесь? Из банного комплекса. Так, что? А, вот так. А здесь? Вот, вот так. Ну, короче, не разобрался. Так, сломаю это. Короче, две створки открываются. И у вас получается выход на ваш бассейн. Так, с бассейном попозже. Здесь же у вас массажное кресло после банки. Что за массажное кресло, до конца мне даже непонятно. А, и надо чай. короче, какой-то. Ну, в общем, рабочее массажное кресло. Классный диванчик, шторки, кондиционер, стол. Ну, и идем дальше. За кальяны, за телевизор. Я, конечно же, все молчу. Это все само собой разумеется. Вот они, чиновники, дорогие друзья. Это как раз-таки ваш дом, который любите вы стопудово. Смотрите, предбанничек. Банька. Можно оттуда бегать купаться, а можно бегать вот отсюда. Здесь у вас еще один дополнительный выход. Шкура медведя. Выходим отсюда, Окидываем взглядом, там у нас кушать, выбегать и, само собой разумеется, купаться. Так, я не могу не удержаться. Крутим, тугая такая, чистейшая вода. Бассейн кругодичный, подогреваемый. Так, будем отпускать, тугая система. Не будем мы тут баловаться и вредничать. Искупались, поели, помылись, погуляли. Теннисный корт поиграли, на море посмотрели. Окинули взглядом свои владения. Обалдели, кайфанули. И снова купаться. Пошли обратно, потому что мы еще не осмотрели парилку, дорогие друзья. Здесь ходить я буду протяженно. Протяженно, потому что мы еще не увидели даже малой части того, что здесь есть. Минимум 8 человек здесь у нас помещается. Нарва, дровяная банька, датчики освещения, вентиляция. Закрываем. Ну, а это что? Так, вода там есть? нафиг надо. Сейчас как долбану. Пью, шторка надо закрываться. Водичка там, пожалуйста. Система автоматической подачи воды. Так, ладно. Выключаем свет. Давайте-ка, дорогие друзья, с бани закругляться. И, наверное, пора к гостевому дому, к гостевому дому перебираться. Как вы понимаете, живя в этом доме, можно ходить очень долго. Здесь у нас еще бесконечные террасы, как в японском саду, прогулочные зоны, места отдыха, лавочки, можно сказать, сквой, парк, сквер, не выходя из дома. Здесь на территории можно даже, мое мнение, даже заблудиться. Все зависит от того насколько это хочется еще раз здесь у нас свой газгольдер на случай выключения в городе отключение газа даже выключение электричества здесь свой дизель генератор здесь свой газгольдер электрический газовый в общем дом полностью автономный здесь у нас два гаража для парковки трех машиномест как вы видите ну и давайте ка начнем непосредственно с первого этажа с подсобных помещений и тренировочного зала. Здесь у нас система фильтрации, система очистки, дополнительный набор э, своей собственной воды, мало ли, да, вот в системе что-то произошло, центральный водопровод у вас отключили. Чтобы вам не испытывать этих проблем, у вас все это имеется, своя собственная система водоснабжения. Идемте далее. Ну и, как говорится, без гаража никуда. Естественно, здесь у нас гараж, чтобы вы ставили свои машинки. Автоматические ворота, которые открываются с кнопочки. Ну и вот эти шары, правда, не знаю я их предназначения. Уходим отсюда. В принципе, здесь можно заниматься спортом. Я не удивлюсь, если даже в этом доме есть э, дополнительный э, запас дизельного или какого-то топлива. Потому что я смотрю, что здесь есть все. Также мастерская. Вот эта мастерская, дорогие друзья. Тоже продается вот совсем то, что вы видите, на территории комплекса, включая мебель, технику, это тоже идет в довесок к комплексу. Да, вот видите, здесь у нас водосток, дополнительные запчасти, насосы, электродвигатели, провода обрезки, краны-муфты для болгарки. Вот все, что вы видите, практически все остается, потому что здесь... Нужно, мое мнение, вообще иметь своего садовника, потому что территория неимоверно большая. Сейчас, давайте поднимемся повыше, посмотрим еще один. Ну вот это все, это 200 квадратных метров, банный комплекс был 100 квадратных метров. Этот комплекс, я его называю гостевой дом, хотя на самом деле в бане жить можно. Я называю это тоже гостевой дом, там банный комплекс гостевой, а здесь у нас... 200 квадратных метров гостевой дом с тренажерным залом и со спальными местами. Здесь живут два мурло мурлоката. Ты кусаешься? Не кусил. Все хорошо. Вот такой вот мурло кота. Тренировочная у нас, дорогие мои, с вот такими вот панорамными окнами. Заниматься можно, можно и нужно круглый год. Есть все. Вот все, что вы видите, все у нас остается, даже этот бешеный кот. Кот куда? Кот убежал. В общем, спорт – это не его. Поэтому у него такая толстая жопа. Естественно, груша, пылесосы, домик кота – в довесок. Тут спит два кода. И вот выходим у нас здесь наша терраса с выходом в обратную сторону. У многих людей в доме есть робот-пылесос. У вас есть робот-пылесос? Вот этот усатый, который с Алисой разговаривает. Здесь есть вот таких вот три машинки. Это газонокосилка-пылесос. Она же косит она же убирает. Здорово, да? Я не знаю, как ее включить. Там кнопочка «Ок». Но этого делать не буду. Здесь у них есть свой собственный садовник, который все это убирает удовольствие. И... Заряжает, очищает, контролирует, в общем, помогает э, следить за всей этой территорией. Еще раз говорю, сверху никого, слева никого, справа нашего участка тоже никого. По всей территории есть Wi-Fi и множество зелени. Дополнительно можете делать все, что угодно. Веревочный парк сделать, батутный парк, вообще сделать, комплекс развлечений. Типа там, я не знаю, там классного банного комплекса или просто живите здесь. Вот эти все газонокосилки, так как она работает... А Вот так. Я просто не очень силен в этом. Не умею пользоваться. Ну, давайте завершим обзор нашего дома 200 квадратных метров. Пойду, покажу вам непосредственно спальные места. Заниматься спортом здесь классно. Да, это гостевой дом. Здесь же у нас есть для гостей, если это называется гостевой дом, непосредственно то место, где у нас будут люди... Мало ли, к вам приехали гости, здесь вот они будут располагаться. Не, не тащите же их в свой дом, правильно? Непосредственно. Вот здесь вот ваши гости будут спать. Здесь есть все необходимое. Качественная кровать, шкафы, телевизоры. Новейший ремонт, везде теплые полы. В каждом доме как минимум по одному газовому котлу. Все под уходом, все нулячее, новейшее. Куча окон. И причем со своим собственным огромным двором высочайшего качества идем естественно без санузла никуда санузлы у нас везде это же у нас гостевой дом видите душевая кабина все у нас есть все имеется все как положено и конечно же вы себя гостевой в этой гостевой бы я бы жил телевизор на полу вот почему правда на полу не до конца понятно но так надо стол еще одна дополнительная кухня и вот такой вот щуплый холодильник Блин, теплые полы. Я стою на этом кафеле, а мне окно открыто и очень жарко. Ну, естественно, в этой кухне есть все. Начиная от стиралки, посудомойки, вытяжки, микроволновки, ну и... Само собой разумеет электричество и воды. И вид из окна. Без этого же никуда. Откуда мы приехали? Оттуда мы пришли. Вот тут мы начали. Пошли сюда. Баня. От бани пришли сюда. Там внизу у нас теннисный корт и вся территория в террасах. А теперь настало время смотреть главный дом, который у нас реально произведение искусства. Сейчас вы захотите его купить. Я сам хочу. Приготовьтесь. Теперь начинается снос башки. Почему? Потому что до этого все была прелюдия. Сейчас начинается удовольствие. Поехали. Хозяйский дом 300 квадратных метров. И это без террас, без балконов и без прикрас. Еще раз окидываем взглядом все вокруг. Дом и все у нас монолитное, качественное. И, конечно же, какой же уважающий себя качественный дом без панорамного вида. И бассейн на инфинити и вида на море. Здесь у нас противоток. Здесь у нас длина порядка 14 метров на 4 или на 5. Не могу сказать вам точно. На данный момент в этом доме гумпаются только богомолы. Ему еще что-то не нравится. Его спасти хочешь, а он тут трыгает. Власть давай. Тут есть еще один. <с> <с> Кроме богомолов, никто здесь пока не купается. Видите, <с> <с> бассейн <с> басс инфинити. <с> Сумасшедший вид на море. Так, ну я думаю, начинать нужно а, все-таки не с бассейна, а... <с> Обойти вокруг территории. Да, давайте обойду вокруг территории. Обойду, все под наблюдением. Можно пройти сверху, но я пройду здесь. Как говорится, у меня от вас секретов нет. Идемте. Идем. Естественно, у нас везде здесь газ, газгольдер, свой генератор, свой электрогенератор, свои трансформаторные подстанции, свои скважины, вода. И все это у нас, дорогие друзья, в переизбытке даже. Если что, это тоже все наш участок, наш дом. Мы гуляем вокруг, ознакомляемся. Здесь, чтобы не росла трава и чтобы ее не стричь, здесь у нас просто вот такой вот газончик, все у нас здесь сбоку, какие у нас здесь лес, деревья, вот это тоже все наша территория. Как говорится, было бы желание ухаживать и облагораживать. Покупайте, облагораживайте. Это снова наш дом, и я гуляю вокруг этого Комплекса. комплекса, я его называю, это индивидуальный жилой дом, если что, дорогие друзья. Это не комплекс, это обыкновенный индивидуальный жилой дом. На территории комплекса, опять хочется сказать, на территории дома у нас имеется три строения. Баня 100 квадратов, хозяйский дом 300, без террас и балконов и гостевой 200. Ну и непосредственно сам по себе это у нас земельный участок, который в границах собственник оградил 80 соток земли. Если вам надо больше, пожалуйста, дорогие мои, без проблем, берите, огораживайте, живите, обустраивайте. Это ползующая гамзонокосилка в виде робота-пылесоса. Вот, снова это Мурло. Видели? Пробежало оно. Так, заходим в главную дверь. Помимо всяких котельных, можно долго рассказывать, это у нас главная дверь. Она бронебойная. И вот мы заходим в дом. Это у нас коридор. Естественно, здесь везде система «Умный дом». Большие потолки выше трех метров. Система «Умный дом». Освещение. Так, это освещение было снаружи, с улицы. И вот такая вот у нас прихожая. Естественно, давайте начнем с подсобных помещений. Потом пойдем дальше вовнутрь. Идемте сюда. Здесь у нас гардеробная. Как же без уважающий себя гардеробный. Далее. Сейчас покажу то, чего вы не видели точно. Люстра в санузле. Такого вы не видели. Естественно, сходили в туалет, проженились. Умный туалет. Он тут же анализ скала выдает. Японский, видите? Садитесь. У вас тут же анализ мочи делается, все дела. Он же вас подмывает. В общем, умный пылесос. Что-то он там фен включил даже. И тут же взвешиваетесь. Уходим отсюда. Так, это у нас прачечная, прачечная, две стиральные машины, это под лестничным маршем, естественно, место помыть, мало ли, да, уборщицы ведро, тряпку и так далее, везде у нас система фан-кулеры и теплые полы, и, конечно же, котельная, как же без котельной, у нас здесь стабилизаторы на все три дома. У нас здесь также бассейны круглогодичные, подогреваемые. И вот этот газовый котел подогревает и бассейн, подогревает и дом всю воду. Здесь электрики были замороченные. Смотрите, как все было сделано. Беседка, гостевой дом, баня, вот розетки, освещение, тарам -пам, пам уличные освещения, полив. В общем, вот эту вообще я даже не открываю. По напряжению, смотрите, кто электрик, тот поймет. С идеально с напряжением 240, 240, 235 идеально в общем и здесь естественно у нас система видеонаблюдения по всей территории по всему комплексу у нас видеонаблюдение везде в каждой дырочке и выход дополнительный отсюда если это надо не надо ну и не надо так продолжаем Здесь, прежде чем перейти, наверное, в кухню-гостиную, ладно, давайте заходим сразу в нее. Это огромная кухня-гостиная. Там лежит лев, я думал, это собака. Чуть было не обделался. Так, картины. Все, что вы видите, все остается. Лев реально лежит. Я думал, какой-то питбультерьер. Вот, в общем, вот такие дела. Здесь у нас, видите, это кухня-гостиная. Как все выполнено, как все исполнено, это сложно не сказать и не описать. Естественно, все это встроенная мебель, встроенная техника. Там есть, начиная от от микроволновок все вытяжка сейчас включу потом не выключу электроплита и здесь вот это вот такой уголочек для приготовления пищи тоже само собой разумеется еще раз еще один дополнительный стол мало ли вам мало того стола и камин без камина в современном классном доме никуда вот эта зона это Назовем это танцпол с освещением. Такая, знаете, светомузыка в полу. Но я не знаю, как ее включить, поэтому делать этого не буду. Камин реально дровяной. Как открывается... Ух ты, е-мое! е-мое! Поджигаете и опускаете свой камин в доме. Хотели пожарить шашлыки? Вот они. Но прежде чем перейти к самому интересному, покажу еще небольшую... Сауны вы вот здесь, в зимний период. Не бежать же он туда вам в 100 квадратов, большую большущую деревянную избу. Вот здесь вы поворачиваетесь сюда, заходите. Два человека спокойно здесь у нас сидят, набираются тепла в зимний период. И тут же надо же искупаться, правильно, чтобы далеко не ходить. Вот, пожалуйста, выходите и купаетесь. Бассейн Инфинити с видом на море на территории Переливной. С плавными опусками, с противотоком, с подогревом. Я в бассейнах не сильно разбираюсь. Там множество интересных систем. Надо туда просто, вам, дорогие друзья, коснуться, тогда вы начнете понимать. В общем, кто в теме, тот поймет. В этом бассейне есть все, что только бывает в бассейнах в Сочи и в целом мира. Но до туда мы сейчас доберемся. Возвращаемся обратно в нашу парилку. Возвращаемся в микропарилку. Закрываем дверь. Здесь микропарилка Для того, чтобы слегка подогреться в зимний период времени, здесь вам очки. Очки остаются. Покупаете дом, берете очки, в очках купаетесь, подогреваетесь. В общем, практически все, даже до мелочей, остается в этом доме. Вы покупаете это все удовольствие. Упакованое. Готовое. И выходим на террасу с кухни. Здесь же у нас большущая плаза. Я не знаю, сколько стоит одна только эта плаза. Наверное, 1500, может быть, миллион. Далее у нас. Как же? Без бильярного стола. Под террасой. Два стола. Гриль. Шашлык. Без этого же никуда. В современном крутом доме. <звух> Мангальная зона. Ну и, конечно же, шахматы. Честно, давно не играл. Причем это выполнено... Обалдеть из мрамора. Понять не могу, как они утаскают. Множество пультов. Такой, секой, еще какой-то. Это куда? В общем, и вот это все удовольствие, кашему вниманию. Поджигаете свечи, сидите, загораете. Ваша баня ниже за счет уровня вам не мешает. Она ниже уровня. И вот ваш дом. Естественно, на зимний период вот это все удовольствие у нас зашивается. И вы сидите в тепле, отдыхаете. Здесь, естественно, все под освещением, но я это сейчас не включал, потому что, честно, судя по всему, за ним ненадобностью все-таки дела. Шарики, шарики за ролики. А вот это, это перископ, да, телескоп, дорогие друзья. Обалдеть! Это кто-то здесь сидел за начиненным небом, наблюдал. Как вам, дорогие друзья, уровень? Я думаю. Более чем. Да, домик зачетный. Особенно с этими видами из окна. Так, что мы дальше делаем? Еще раз говорю, система фан кулер по всему дому. То есть фан-кулер или фан-кул, его еще по-другому называют. По первому этажу закончено, поднимаемся. Естественно, у нас везде элементы освещения. И мы идем на второй этаж. Отсюда видно немножечко кухню сквозь тонированное стекло. С какой комнаты мы сейчас начнем? Так, начнем с коридора Провернемся. Картины везде вот такие. Ну, начнем с санузла. С первого санузла на втором этаже. Естественно, везде умные санузлы. Еще раз говорю, с датчиками, которые делают даже вам анализ мочи. Жираф. Две раковины. Джакузи с бульбулятором. Это я называю так, потому что, если честно, не очень в них разбираюсь. И первая комната. На втором этаже готова. Ложитесь, спите. Телевизор. Прекрасный вид из окна. Самое главное, из любого окна, из любого. Зелень и никакого соседа. Смотрим далее. Оборачиваемся. Посмотрели. Здесь даже шкафы в виде каких-то лодки, что ли, да? Видите, да? Такой вот канатик здесь даже специально встроен в общем-то как вы понимаете все здесь тематически круто в ту комнату я не пойду пойду вот сюда это все коридорчик продолжение коридорчик и эта комната у нас пусть назовется хозяйская главная комната начинаем слева направо Опять там какие-то бильярдные шары, кожаные диваны, здесь у нас бесконечные окна, всякие книги ленинные и так далее. Кровать. Но до кровати, прежде чем рассказать про нее, ладно, так и быть, расскажу. Ложитесь на кровать и смотрите туда. Вот так вот вы просыпаетесь. А вы видите, что там? Если что, вот это толстый пирог. моря. Понимаете? Вот в этом и есть смысл. Тут Иногда я хожу по этому дому и начинаю немножечко загоняться. Блин, <смех> не взять ли мне кредит, дабы вот так вот не просыпаться? Это вот, вот так море? А, нет, вот так море. Вот так вот вы спите на кожаной кровати с такими вот видами. Телевизор смотрите. Русские клареватые слова. Ну это ладно, интересно. Так, сейчас попозже выйду на балкон, от которых вы обалдеете. Вот тут тоже... Тоже окно. Понятно. В общем, вот такая вот стелла. За стеллой у нас там санузел. И, конечно же, любой уважающий себя дом без гардеробки ни о чем. Здесь размер гардеробки, ну, что-то квадратов, наверное, 13, что ли. Закрываем с гардеробкой, все понятно. Уходим в санузел. А потом пойдем на балкон. Вот такой санузел. Огромное душевое место, в котором поместится запросто, не знаю, человек 5. Еще какое-то место... Всякие полотенчики, как в отеле. Это, естественно, можно открыть. Кто тут за ними будет наблюдать, не знаю. Но вон там лес, природа. И умный санузел, который делает даже анализ мочи. А вот эта вся фигня китайская. Чего она тут? Скажи что-нибудь на китайском. Нахер надо. Короче, уходим отсюда, дорогие мои. Понимаете, да? Уровень оснащения данного дома. Сколько в него вложено. В этот дом, во-первых... Представляете, сколько он стоит? Но он продается за хрен собачий. По меркам этого дома он продается бесплатно. Выходит на балкон. Раздвижные ролеты, стеклопакеты Шуко. Высота 3 на 2 Даже больше каких-то 2. И вот такой вот наш маленький балкончик. Я, если честно, здесь бы с балкона сигал. Главное запрыгнуть. Не знаю, получилось бы у меня это или нет. Давайте посмотрим с балкона. Балконы виды вот такие. Тут реально выглядывая... Из балкона можно увидеть богомола. Богомол, богомол, богомол. Посмотри нам в глаза. Секотина. Вот он тут лазит. Понимаете, этих богомолов здесь. Природа сумасшедшая. Вот такой вот еще балкончик. Балкончик не включен в полезную площадь дома. Представляете, да? Я гуляю по балкончику. Здесь, куда ты не посмотри, моя территория. Никого. Опять моя территория. Никого. Я просто гуляю по балкону и вижу только свою территорию или море. У дома, школа, садики, магазины все есть на районе. В доме есть все. Упакованный дом от и до. И стоит хрен собачий, дорогие друзья. Мы номер 8-918-880-0747. Живите здесь, дорогие друзья, пока этот дом продается. Имейте возможность купить его, потому что, потому что данный домик купят быстро. А теперь мой номер 8-918-880-0747. Кому нужна информация по данному дому? Много чего рассказал, много чего показал. Идеальные чистые документы. Сделки сразу регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Дом сразу готов. Заходи, живи. В, этих, бум, в этом комплексе, в этом доме, на этой территории никто не живет. Кроме обслуживающего персонала. Так что забирайте, заходите, живите. И... Не благодарите. Вот уже я, судя по всему, звонит первый покупатель, дорогие друзья. Жду вашего звонка. Меня зовут Дима, Дима ЮДВ. Набирайте, пишите, звоните. Покупайте скорее эту красоту, потому что в эту красоту невозможно не влюбиться. Это я. Вот знаете, всегда говорю, я уеду в лес подальше от людей, буду жить, не тужить. Вот куда я уеду, буду жить, не тужить. Но... Через годик, через два, пока еще, надо накопить меня на данный дом. А продается он по своим деньгам в два раза дешевле рынка. Срочно звони мне, дорогой друг, пиши. Но ну, не забывай комментировать, подписываться, ставить лайк. И если покупаешь этот дом, вот эта лодка в подарок.